Здравствуйте, посетители нашего интернат-магазина «Дешевь и Сейчас мы занимаемся сборкой помостов для борцовских голов, которые представлены у вас на заднем плане. Одним из важных элементов является как раз исущая стойка. Стойка специально делается с делается вот Данная заглушка помогает а, снизить риск повреждения пола а, в том месте, где будет монтироваться непосредственно конструкция.